Плачет душа, а у гроба отвален камень, И исчезло тело Христа. Но вот ангел предстал перед нею, ты в гробе его не ищи. Он воскрес, ты иди поскорее, весь благую друзьям принеси. Чудо из чудес Воскресенье Песова Богу славы за такое спасение свыше Люди коят ли хвалу Отцу, Он дарует любовь безмерить, исцеляет ваши сердца, И когда давали веру, Торжествуя мою небеса, воскресенье. Открыло ты двери небес, воскресение Христова, в Нем спасение твоей души, так приближе это Слово, и к Иису поспеши, Воскресение Христова, это чудо. Нам открылось